Для того, чтобы продвигать свой какой-то бизнес, нужно уметь это делать. И сейчас я вам покажу несколько бесплатных источников трафика, с помощью которых можно получать посетителей на свой сайт. А посетители эти уже, возможно, будут генерироваться в наших партнеров и тем самым уже работать вместе с нами, и также само обучаться вместе с нами. Итак, первое, что я хочу рассмотреть, это несколько таких бесплатных источников трафика, которые можно получать абсолютно бесплатно. Но, тем не менее, эти источники трафика немножко затратные. И первый из этих источников трафика – это форумы. Мы рассмотрим первое – это форумы, то есть форумы, как э, именно продвигаться на форумах. То есть это не значит, что нужно приходить на форум, открывать какую-то свою тему и спамную какую-нибудь и рассказывать, какой гениальный у них продукт. Нет, на самом деле мы будем делать, действовать скрыто. Это называется скрытая реклама. То есть и многие пользуются, но тем не менее многие еще не знают. И вот как раз таки для тех, кто не знает, я и записываю это видео. Значит, единственное, первое, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на форуме. Форум мы будем рассматривать mmgp.ru потому как это самый такой популярный форум для, по интернет-заработку, по инвестированию. И так же самое, вы можете выбрать еще какие-нибудь два форума, то есть работать сразу на трех. Но единственное, что нужно смотреть на форумах, это должна быть посещаемость не ниже, чем человек, ну, 500, наверное, в сутки. Если меньше 500 посетителей, то продвигаться в этом форуме уже как бы нету смысла. Итак, первое, что мы сделаем, это регистрируемся, естественно, заполняем все свои данные, ставим фотографию. Это, естественно, я вам пока рассказывать не буду. Надеюсь, это все у вас получится сделать. Как в этом проблем не должно возникнуть. И следующее, что мы делаем, это заходим во вкладку ⁇ Мой кабинет ⁇ Здесь во вкладку ⁇ Редактировать подпись ⁇ И в этом поле мы ставим свою ссылку на свой именно проект. То есть в данный момент мы работаем с формулой денег, но тем не менее, если вы работаете с каким-то другим проектом, то ставьте свой другой проект. Итак, значит, для этого мы заходим в подпись. Здесь пишем какую-либо надпись, без разницы какую, должна быть цепляющая. То есть вот на меня, например, «Зарабатывай с нами», работаем с слаженной командой «Помогаем новичкам». То есть у меня такая подпись. Вы можете что угодно вставить. И далее для того, чтобы вставить ссылку в эту подпись, вам нужно э, обвести эту подпись, эту надпись, предположим, и нажать вот этот вот глобус и вставить ссылку, которую у вас, вам необходимо. Значит, продвигать мы будем нашу страничку. То есть всем своим партнерам я вот такую вот страничку буду давать. То есть здесь будет ваш скайп, здесь будет ваша ссылка на формулы денег. И таким образом получаете вот такую готовую страничку, с помощью которой мы будем уже продвигать. И здесь видео по формуле денег. То есть вот таким образом это все будет у нас происходить. Далее, что получается? То есть после того, как вы вот это вот заполняете, возможно, сразу нельзя будет заполнить. Вам нужно будет, возможно, несколько сообщений написать на форуме без подписи, потому что включается подпись э, через какое-то количество сообщений. Но примерно там, если вы напишете, ну, 10 максимум, там, 5, по-моему, но ну, надо написать примерно 10 сообщений, и откроется у вас возможность такая, открывать подписи и делать свою подпись. Значит, что такое подпись? Смотрите, мы э, вот, предположим, заходим в какой-либо... Раздел форума. Самый первый зайду. Вот, предположим, мы заходим в раздел форума э, ⁇ ну, Инвестиции ⁇,⁇ Общий форум ⁇ И заходим в какую-либо подраздел, для того, чтобы показать вам, как это все работает. То есть, вот, заходим в первый папа, 6, 5 способов стать миллионером, Ну вот. Значит. Вот, наш, вот сообщение. Смотрите, вот сообщение людей. Вот они пишут свои сообщения. И подпись появляется под каждым сообщением человека. Вот, предположим, это подпись, которую этот человек оставил. Вот это вот подпись, которую этот человек оставил. После каждого его сообщения будет появляться внизу вот такая вот подпись. И у каждого из, из кто поставил, конечно, свою подпись, у каждого из участников форума показывается вот такая вот подпись. Итак. Значит, что нам нужно для того, чтобы продвигаться на форуме? Ни в коем случае не спамить никакие темы, то есть ни в каких темах не спамить, не говорить, о мой проект самый лучший, заходите только в него. Ребят, на форуме продвигается так же самое, как вы, несколько тысяч человек. И у них также же самый-самый лучший проект для них. То есть Поэтому нам нужно именно просто общаться на форуме. Наша задача просто общаться на форуме, помогать кому-то, выяснять какие-то свои вопросы, узнавать, но просто общение на форуме. И тем самым под каждым вашим сообщением будет появляться ссылка, с помощью, э, на которую будут уже переходить посетители. То есть станут они нашими партнерами, не станут, это уже зависит от того, насколько им будет привлекательный наш э, бизнес. Если не станут, то не станут. Но, тем не менее, это потенциальный партнер. То есть, вот такой вот один из способов продвижения в общем, на форумах. Э, значит, ни в коем случае, еще раз говорю, не спамить, не заходить ни в какие темы и говорить там. Вот этот проект, там какая-то полная лажа, то есть там ерунда. «Заходите в наш проект, у нас здесь намного круче». Конечно, круче, но это все так же самое могут сказать про свой проект, потому как все продвигают какие-то проекты. Я говорил в своих видео, многие продвигают не совсем хорошие проекты, но тем не менее для них это хороший проект. Они считают, что это хороший проект и его двигают, поэтому не стоит спамить. Это тоже, во-первых, вас могут забанить на форуме, если вы будете спамить, а во-вторых, это не работает. То есть люди не любят спам и никто, нормальный человек, к вам не зайдет в бизнес, потому что это, во-первых, ну, некрасиво, я так сказал, спамить на форумах. Это немножечко, во-первых, вас, как человек, который продвигает свой бизнес, немножечко характеризует как какого-то, ну, совсем новичка, независимо от того, если вы новичок и будете продвигаться правильно, то вы уже немножечко грамотнее смотритесь в глазах вот этих людей, которые будут переходить по вашим подписям. То есть все что вам нужно делать это заходить в темы и просто общаться с людьми на форуме без разницы какие темы но тем не менее самое большое количество людей в нашей теме потому как у нас схожи немножечко маркетинг с млм на да, полностью он схожий, просто у нас немножечко лучше конечно условия но в целом э, лучше всего общаться на форуме именно млм проекты на подразделе но для того, чтобы получить какое-то количество сообщений, вам нужно до этого, пообщаться на каких-то других темах. Потому что в теме MLM, MLM игры, там не счет, нет счетчика сообщений. То есть вы пишете сообщения, вас там них не засчитывают. Подпись там показывается, но сообщения не засчитывают. Поэтому нужно сначала пообщаться на каких-то общих таких подразделах, то есть как просто «Инвестиции», просто какой-либо бизнес в интернете, то есть просто пообщаться, именно у вас во-первых будет смысл в том, что вы во-первых будете обучаться на форуме, тоже это как вариант, то есть вы у вас получаете какой-то опыт и Потом со временем вы уже можете как-то оценивать лучший проект и так далее. То есть Наша цель, чтобы все, кто с нами работает, начинали работать в проектах и уже оценивать хорошо эти проекты, а не вступать во все, что попало. Потому что в интернете нужно отфильтровывать проекты для того, чтобы именно преуспевать. Итак, значит, сейчас мы зайдем в тему, если мы ее найдем. Вот, э, сетевой маркетинг, MLM.com. MLM, и здесь MLM-игры. MLM-игры, и здесь, короче, крутится самое большое количество наших потенциальных партнеров. В мусорные MLM-игры не заходите, потому что там даже подпись не показывается, там общаться не, не, нет смысла для продвижения какого-то. Ну вот, вот тут вы, предположим, просто заходите в какой-либо проект и высказывайте свое мнение. То есть. Это абсолютно нормально, то есть вы высказываете свое мнение. Дело в том, что для того, чтобы зарабатывать в интернете, нужно учиться. Если вы не хотите учиться, попадайте на скамные хайпы. То есть вы будете попадать постоянно на скамные хайпы, то есть хайпы, которые быстрее всего рушатся. Даже на нормальные хайпы вы попадать не сможете, если вы не будете учиться. Поэтому как-то так. Итак, это в общем один из способов рекламироваться бесплатно на форуме, то есть получать посетителей абсолютно бесплатно, целевых посетителей, причем не мусорный трафик, а это целевой трафик, потому как это уже заинтересованные какие-то люди в бизнесе, в заработке в интернете. Поэтому этот способ не стоит именно пренебрегать им, стоит им пользоваться. Им много людей им пользуются, и вы также же сами, наши партнеры, все должны именно пользоваться этим способом, то есть заходить на форум на 20 минут и там, пообщаться там, по 5 сообщений написать в день. И тем самым вы будете постепенно наращивать количество сообщений, и ваш опыт будет расти. Так же самое, как и количество сообщений, и все больше и больше у вас будет э, опыта именно, и люди смогут уже рассматривать вас как каких-то партнеров, то есть вступать ваш, по вашим подписям и начинать бизнес. Итак, переходим ко второму бесплатному источнику трафика – это Twitter. Twitter – это социальная сеть, где вы можете писать сообщения не больше 140 символов. То есть получается следующее. Вот мой аккаунт в Твиттере, и я читаю 3475 человек, и вот эти вот сообщения этих людей я вижу. То есть они у меня появляются в ленте. Так же самое меня читает 4600 человек, и когда я напишу что-то, например... Записываю видео, я написал 4604 человека увидела в ленте своей вот такое вот мое сообщение. Записываю видео, то есть таким образом вам нужно набрать именно аудиторию, чтобы у вас было как можно больше читателей. Значит, повторяться я не буду и об этом я сказал уже в своем одном видеоуроке по Твиттеру. То есть для этого переходите по ссылке, по ссылке на видео вот этой. И посмотрите это видео. После того, как вы посмотрите это видео, то возвращайтесь именно к этому видео. Итак, вы посмотрели это видео. Там я рассказал о том, как получать уже тематических посетителей. Но первое, что вам нужно сделать, это как раз-таки то, что я рассказал в конце сообщения, в конце видео. То есть это вам надо сначала получить тематических фауверов. То есть вы заполняете свой аккаунт, ставите также свою ссылку. Опять же, ссылку вы будете ставить на вот на эту страничку, то есть у вас будет своя ссылка на вот эту вот страничку. То есть тут будет ваш партнерская, тут ваш скайп. То есть вот эту вот ссылку вы ставите и далее наша целевая аудитория, в принципе, MLM, можно смотреть именно MLM. Вы можете также само писать вот тут в поиске MLM, то есть это сетевой маркетинг, люди, которые занимаются сетевым маркетингом, это, как я уже говорил, схоже с нашим бизнесом. Итак. Значит, и вот этих людей просто мы фалуем, то есть следим за этими людьми. Нажимаем на на них и нажимаем читать. Ну, правда, я уже читаю много mlm чиков это специально тоже для того, чтобы продвигаться. Значит, и таким образом вы будете наращивать количество ваших Именно читателей. Кто-то э, увидит ваш аккаунт, ваш, и, ваш аккаунт и нажмет так же само читать на вас, и тем самым он будет уже вашим читателем. Кто-то не нажмет, но зато он, он может увидеть ваш аккаунт, и после того, как он увидит ваш аккаунт, он, может быть, перейдет по вашей странице именно на э, ваш сайт. Ну, на, на, на сайт, который мы именно продвигаем. Я уже говорил, что для, для всех партнеров я сделаю свою страничку. И тем самым он уже потенциальный клиент. То есть, это тоже один из таких вариантов продвижения. То есть, э, остальные какие-то нюансы, это мы все рассмотрим именно в нашей группе. Э, те, кто работает с нами, они будут эти нюансы узнавать. Э, значит, вот это вот один из таких еще бесплатных источников трафика, который работает. Но в целом Twitter э, не продает. В Твиттере нужно очень грамотно продвигаться для того, чтобы люди именно заинтересовались. Потому что в Твиттере очень много ссылок размещают и тем самым многие люди их игнорируют. Поэтому это также будет рассказано в дальнейшем в нашей группе, то есть людям, которые работают с нами. То есть как продвигаться в Твиттере, то есть аккуратно и чтобы не выглядеть спамером. Но вот это, это еще один из таких источников трафика на, свой, на свою страничку, бесплатных именно. Итак, из Твиттера мы переходим к еще одному источнику бесплатного трафика – это блоги. Здесь мы можем написать «Блоги о заработке» и теперь смотреть, что у нас есть. Да, «Советники бонусы» – это немножко у нас не подходит. Зачем люди ведут блоги, зачем нужен блог? «Блог бабушка», «Все правда о заработке в интернете». Ну вот, как вариант, можно переходить на такой блог. Тут же, опять же, вы будете, во-первых, обучаться чему-то. То есть, э, так же самое вы можете, если вы что-то интересное найдете, можете про, э, проконсультироваться со мной. И я вам скажу, работает эта тема, может она работать или не может. То есть, поэтому все, что не работает, мы будем отметать в любом случае. То есть, вот зачем люди ведут блоги. То есть, вот э, вы можете прочитать эту, эту статью. И далее под статьей оставляем свой комментарий. То есть это на разных блогах вам нужно будет делать. Искать тематические блоги именно по заработку в интернете. То есть и здесь вы пишете имя свое, здесь свой email, и свою электронную почту. И вот здесь как раз-таки ссылку на свой сайт. Ссылку на свой сайт, но пока что я говорю, мы будем продвигать именно нашу страничку. В дальнейшем мы, естественно, сделаем под каждого человека, кто желает блоги, то есть это, естественно, будет все сделано. Каждый человек получит консультацию по блогам, кто работает с нами именно в моей команде и каждый сможет сделать свой собственный блог, то есть таким образом мы переходим уже из бизнеса на компанию, то есть работаем изначально мы с компанией «Формула денег» и постепенно переходим на работу именно э, на себя, то есть чтобы не было, чтобы так же был какой-то заработок именно и без компаний. То есть на себя за счет своего блога какого-то, за счет каких-то других источников дохода, но без компаний, а именно уже за счет своего, своих знаний. Здесь выставляете вот ссылку на свою эту страничку и пишите какой-либо комментарий там, после прочитанного этого сообщения. Там так-то, так-то я считаю то-то, то-то. Далее люди после того, как вы напишете этот комментарий, либо автор блога, либо другие люди уже про прочитают его, и так же само кто-то из них может нажать на вашу, вот это тут будет с вашим именем ваша ссылка. Так же самое есть возможность, что он нажмет на вашу ссылку и перейдет посмотреть, чем же вы занимаетесь. То есть он перейдет посмотреть и попадет уже так же самое на вот, на вот эту вот страничку, после чего, возможно, он заинтересуется этим бизнесом и тоже захочет работать с нами. То есть конкретно с вами изначально ну и с нами, то есть таким образом, потому что мы работаем в команде, нам без разницы, кто под кого подписался, нам главное, чтобы люди работали, то есть и мы также сам помогаем своим партнерам. Значит, после того, как все это произошло, вы уже получаете какого-то посетителя, то есть и так же самое, вам нужно следить и делать подписи по каким-либо блогам, вот таким, по блогам по заработку. То есть, как искать эти блоги по заработку? Это все очень просто. Вы переходите на один блог, и после, этих всех блог, после этого одного блога вы просто уже по подписам переходите как раз-таки по этим ссылкам, переходите на другие блоги. Тут, получается, блоги все одной и той же тематики по заработку. То есть, вы переходите на этот блог, здесь уже можете написать какой-то комментарий, по, что вы думаете об этом. То есть, хорошо, нехорошо, понравилось, не понравилось то есть статья, и тем самым, также же будут переходить на ваш сайт, на вашу вот именно значит, изначально страничку. Потом я говорю, надо будет сделать, конечно же, под себя блок, если кто захочет вести его, кто захочет писать, то мы, естественно, это сделать все поможем. Ну, в общем, вот это тоже еще один такой из источников трафика, я сейчас не буду нагружать, потому как вам нужно сначала вот эти все, все источники трафика эти применить, то есть это все настроить. И после чего мы перейдем уже к другим нашим урокам. Уже будут немножечко другие источники трафика. Где-то, может быть, будут платные источники трафика. Но это уже будет немножечко позже, в следующих видео. То есть сейчас вам нужно применить именно эти все три источника трафика. Изначально начинайте с форумов. С форумов начинайте, регистрируйтесь на форуме, ставьте свою подпись и общайтесь примерно ну, по пять по сообщений в день, хотя бы пишите. То есть... И после того, как вы уже освоитесь с форумом, далее под, переходите к Твиттеру. Далее переходите к твиттеру, настраивайте аккаунт. Также мы поможем настроить в случае чего. Настраивайте аккаунт и э, также самое переходите работать с Твиттером. После того, как вы уже освоитесь работой с Твиттером, то переходите к блогам и начинайте уже на блогах с, оставлять какие-то комментарии, опять же, на вашу страничку. То есть если после... Единственное только, что после того, как вы продвинете свой, свою подпись на форуме, то есть будет чем больше количество сообщений, чем больше количество у вас будет подписчиков в Твиттере, то есть тем самым у вас останется эта база. То есть у вас без, без разницы, с каким вы проектом в дальнейшем будете работать, но вот это вот количество вашей аудитории у вас останется. И если вы захотите создать свой блог, это уже у вас будет ваша потенциальная аудитория. То есть это очень важно. Вы сможете получать уже первых посетителей на ваш блог с помощью вот такой, который, такого способа, который вы уже раскрутили. То есть поэтому вот я и говорю, у нас вся задача на том, чтобы продвигать людей именно в интернет-бизнесе, а не просто с какой-либо компанией. Компания это просто на данный момент она является, я считаю, лучшей, что предлагается для заработка в интернете именно для людей, поэтому я работаю с ней и помогаю людям работать именно в ней, а после чего задача Выйти на свой какой-то бизнес и получать какие-то пассивные доходы, независимо ни от каких компаний. компании появляется и уходит, вам нужно какой-то свой источник. Всем же, кто хочет присоединиться в нашу команду «Формула денег», ссылка для регистрации в описании к этому видео. Регистрируйтесь, приступайте к работе и зарабатывайте вместе с нами. А на этом же я заканчиваю свое первое именно источник первое видео по источникам трафика, и в дальнейших видео мы будем рассматривать другие какие-то источники трафика. В общем, спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, оно было полезным для вашего бизнеса и для наших партнеров.